Сегодня продолжаем серию РТМ и на повестке для модели 81-й талии не было ни разу у нас ее на тестах, Ну, по крайней мере ногами я ее не помню. Но ничего вспоминать, все просто берем и едем. Помчаем. Здравствуйте! РТМ-серия Лыж достаточно всегда радовали меня какой-то своей высокой эффективностью, какой-то немецкой прагматичностью. Вот и моделька 81, Тали 81. И вот первая, наверное, РТМка, которая меня реально, ну, не понравилась, ну, совсем не понравилась, не понравилась совсем. Рассказываю, почему не понравилась. Значит, лыжи как будто дебильная вообще абсолютно. Она как бы, но ну, она никакая, у нее эффективность нету нигде. Вот. Вот вообще нигде. Значит, в ходячем повороте оно дубасит ноги просто люто, потому что в ней никакой нет ни пружительности, ни не эластичности. Она ничего не отрабатывает вообще. Она просто, про просто дубасит ноги и все. Она просто звенящая досочка. Да? Она вибрирует бесконечно, постоянно дребезжат бежат носы. Постоянно. Просто безумно. Вот. Она неповоротлива, неповоротлива за счет того, что она за все пытается при этом цепляться, потому что она как бы, торсион это, в принципе, жесткая. То есть у нее по торсионке-то все хорошо, у нее по титаналам там все хорошо. Вот с катанием только плохо, да, вот цепляется за все и вот пробрасывать поворот, ее как бы, в общем, блин, надо очень быть аккуратной, очень-очень точно в загрузке. Чуть-чуть она -чуть, ну, на занчик передавилась, и вот она уже не пробросилась. И вот она куда-то там вытаскивает, выкидывает, в общем, катание по разбитой трассе, по ледене, по, такое, знаете, такое сочетание прекрасное, такие бугры, да, и мягкие, жидкие такие, да, а между ними ледок ободранный, ну, в общем, на этом ледке она, как бы, проскакивает, пролетает, а в бугре она, как бы, вязнет, вот, выезжаем за трассу, где, в общем-то, как бы, 81, типа, универсальная, писта, писта, писта, ну, и там полная писта, потому что, тоже странное поведение, Носок вроде как бы жесткий, но он при этом как бы лезет куда-то без конца, а середина проламывается, проваливается, в общем, лыжа вязнет, задник вязнет, его вообще там не провернуть, проходимость нулевая, короче. Карвинг, да, есть, радиус где-то в районе 16-17 метров, там вообще вариабельности нет, вот, и при этом его надо выдавливать, выдавливать надо... Вот, и работать. При этом опять-таки загрузки носка маловероятны, потому что выясняют, что вот, как бы, вот при такой скорости, которую оно хочет, оно как бы не держится. Очень чувствительное качество склона, качество именно подготовки, именно жесткости. На очень жестком не держится. На очень мягком как бы где можно ее упереть с крязиком, да, упирается. Но опять-таки достаточно быстро. С учетом того, что такие лыжи опять-таки любят покупать на новички, но вот ну, вообще не про новичков вообще история. Хотя не новичкам она как бы тоже вообще не нужна. Ну, вообще, то есть, ну вот новичкам на ней тяжко не, вообще никак. Для не новичков, которые могут за ней справиться. Но как бы другой вопрос. задача что у нас не справиться с лыжами, а получительного себя от катания. А катание это как бы и не особо. Вот. Поэтому, в моем понимании, как бы эта лыжа она из РТМов, вот из тех позитивных, таких эффективных, прагматичных РТМ, она выпадает вообще и летит в помойку. Вот, туда и как бы и дорога, в общем, неинтересна она абсолютно, ни в каком формате. <Вот>. Зачем ее сделали, мне, в принципе, непонятно. Есть одно только подозрение, чтобы про про про протащить такие же, но с приставкой ЭЛИТ. Ну, вот. Но это уже совершенно другая история о ней. Позже и в других обзорах, в других лыжах пойду их тестить, что не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за обновлением сайта. Встретимся на... в катании. Пока!